Ух, как он запахал, и с ногами греблю стал вырубать, а? Надо ноги подрезать ему срочно. И так у него 5 сантиметров. Надо подрезать. Смотри, что стал делать, а? За ночь, видать, передумал. Многое. Опа, жучок начал. Ух, смотри, смотри, что делать а? Красавчик, пошли в отрыв, пошли в отрыв, ну давайте, молодцы, но вроде как нету сокола, ну давай-давай-давай-давай, попёрли, вчера одного сизого закрыл уже, хватит его, спуск. смотри что делает, а с ногами встает. надо было посмотреть его, отрезать ему лохму. Смотри, что делает, да? Смотри. Рубает и все. Вот теперь сентябрьские. Вот они, вот сентябрьские. Пошли, пошли, пошли в разлет. Пошли в разлет. Стали интересными. Ноги включает и попешь. Смотри, что стал делать. Интересно. Становится интересными и соколы становятся интересными. А этот детеныш отходит в сторону, выпадает. Но будет тепло. Буду наблюдать за ними, что они будут показывать. Будут показывать, посмотрим. Все зачистили. Начинает, начинает. Вот становятся интересными. Ох. Вот бусай встает. Раз за разом. Смотри, что делает. А? И все включают ноги. Надо им отрезать под корень. Да. Молодцы. Хороший старт. Хороший старт. Смотри, что ноги включает и все. И сизые начали. Бояться. Но вот такой вот интерес. Смотри, смотри, смотри, сегодня видать хорошая погода как раз для игры. Лишь бы не омрачил наш день сокол, смотри что делает, все становятся на игру. На игру становятся. Да, первая партия в новом сезоне пошла. Сейчас в феврале выйдет еще одна партия. Начнем гон. Но... Так порой люди ошибаются, смотрят, что цвет не тот, клюв не тот, черный клюв. Цвет темненький чуть-чуть вышел, все стремятся быть белыми, пушистыми, а работает эта птица то простая, рабочая, родовая, такая вот. Вот эти вот действительно бойцы бойцы вчера они продержались больше полтора часа а сегодня они минут 40 вот, и уже все выдохлись беда вчера у них был стресс Стресс, видать, у вчера. Вот она бусы. Красавчик мой. Эх, вот она. бусы я тоже на грёбе. Но... Вот он, жучок, начинает его заворачивать аж. Ну-ну-ну-ну, <coughs> ну-ну-ну, no, no, no, no. no, no, no, no. вот он, вот он, бусы заворачивает его с бусой. Он будет гребсти, это уже сто процентов. Ух, пустый. Вот она. Вот она гребля где. Вот она где гребля. Молодец.